Привет друзья, я Александр Соколов популяризатор науки, редактор портала antropogenes.ru Я считаю, что заниматься популяризацией науки крайне важно, потому что если люди перестают понимать, что там творят ученые в своих лабораториях наука не только перестает финансироваться но ученых начинают бояться, а потом ненавидеть Вот недавно был опрос, проведенный в ЦИОМ, который показал, что 72% россиян не в состоянии назвать ни одного важного научного открытия, сделанного за последнее десятилетие. Это, ребята, фиаско. Поэтому я считаю, что нужно всячески поддерживать те проекты, которые в нашей стране стараются заниматься научной пропагандой, просвещением, популяризацией. И в их числе, наверное, в первой тройке я назову Курилку Гутенберга. Этот проект, он замечательный еще тем, что они стараются делать популярные лектории, некоммерческие, не только в столице, но в разных городах России. Поэтому я, Александр Соколов, призываю помочь этому некоммерческому проекту. Для вас достаточно перейти по ссылке и перевести небольшую сумму в помощь Курилке Гутенберга. Давайте вместе помогать просветительским проектам. С вами был Александр Соколов. Спасибо.